Всем привет, друзья! Продолжаю обзор экономических игр, на которых можно заработать. Сегодня это игра Cryptius. Проект работает уже 78 дней. И чем меня он привлек, это, обратите внимание, пополнение здесь уже 1 156 000. Учитывая то, что выплачено всего 367 То есть у проекта есть большой резерв порядка 800 000 рублей. Я думаю, что он еще проработает долго, потому что люди будут вкладываться. Здесь уже 40 402 человека. И в чем же смысл? Давайте перейдем в игру и посмотрим. Заходим в мой кабинет. Что же здесь от нас требуется? Нужно покупать видеокарты, которые будут нам э, приносить прибыль. И мы ее можем выводить уже, на, э, меняя на реальные деньги, выводить на кошельки. Здесь можно зарабатывать и без вложений. Каждый день можно собирать бонус. Получить бонус. Давайте получим. От 1 копейки до 1 рубля. Вот сейчас 76 копеек мы получили. Также можно просматривать сайты. Здесь размещены различные проекты других пользователей. За просмотр сайтов нам платят деньги. Также можно выполнять задания. Здесь их очень много. Можно выбрать по категории. Например, социальные сети. Заходим, смотрим. Оплата 13 копеек. Что нужно сделать в YouTube? Подписаться и поставить лайк под видео. И также добавить, друзья, вот человек, разместившего это видео. Давайте сейчас соберем полученную прибыль. 31 рубль. Сейчас 110 рублей на балансе для вывода. Здесь никаких нет ограничений на вывод. Все деньги, заработанные с видеокарт, идут на счет для выплаты. Можно сразу их заказывать. Счет для покупок пополняется ежедневными бонусами. Средства на вывод можно обменять на средства для покупок. Я в этот проект внес 1100 рублей и купил вот карту Radeon RX 460. Она приносит доход 38,5 копеек почти в час. Это 26% ежемесячной доходности. Есть карточка, которую дали бесплатно. В этом проекте дают 10 рублей при регистрации. Посмотрите, есть аукцион видеокарт. Здесь люди выкладывают свои видеокарты, то есть можно купленные видеокарты в дальнейшем продать. На других проектах практически такого нет, но мы продавать сейчас ничего не будем. Пусть наши видеокарты приносят доход, мы будем выводить. Давайте закажем сейчас выплату в размере 110 рублей, заказывать буду на PR кошелек, у кого еще нет Payr кошелька, регистрируйтесь, открывайте кошелек, я оставлю ссылочку в описании под видео. 110 рублей. Заказать выплату. Успешно. средства успешно отправлено. Давайте зайдем на PR-кошелек и проверим. Выплата должна прийти в автоматическом режиме. Обновить. И вот мы получили 108 рублей 96 копеек. Руб. Также здесь есть калькулятор дохода, в котором мы можем рассчитать свою предполагаемую прибыль. Например, если мы купим самую дорогую видеокарту, она стоит 50 тысяч рублей, то она будет приносить 24 рубля в час. Давайте вот здесь поставим одну карту, рассчитать доход. Вот 24 рубля в час, 580 рублей это будет за сутки, 17419 рублей это за месяц, за 30 дней точнее. И доход за год составит около 211 тысяч. Довольно неплохо, ребят, учитывая, что мы вложили 50 тысяч всего. Но конечно же нужно помнить о рисках, проекты эти рискованные. Вкладывайте те суммы, которые будет не жалко вам потерять. Действуем аккуратно. Но на этих проектах все-таки можно заработать. И еще один способ заработать здесь без вложений, это, конечно же, реферальная программа. Представляет из себя четырехуровневую систему 6-3-1-1 6,3,1,1%. И при каждом пополнении реферала первого уровня мы получаем 5%. Вознаграждение выплачивается на наш счет для вывода. Кто умеет хорошо привлекать рефералов, пожалуйста, все карты в руки, можно зарабатывать без вложений. Также админ нам предлагает рекламные материалы, можно скачать баннер различного размера. Ссылочку на игру оставлю в описании. Кому понравилось видео, подпишитесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода нового видео. Всем спасибо за просмотр и пока, друзья!